Да, да, ты, да, сейчас да. Будем сейчас я. Я да я быстрее тебя, на не руком тоже учишь. быстрее съест яблоко. Ну что, погнали. Давайте быстрее съем, дружище. Холодный. Холодный <плодненько> <плодненько> Блин, он догоняет. Он быстрее меня кушает. Двойник. Кстати, за ника зовут Ильнар. Что, Ильнар? Для <связывается> меняешь Ха -ха -ха. меня, да? Извини, дружище. Нет, я быстрее съел Яблоко. Вс, это уже достаточно. Блин, Ильнар, ты победил меня.